С не один нам дается и даже не два. Всем изучить те пути часто нет, у нас мужества. Занято поиском пищи земной голова, С хлебом духовным Дружества О -о -о -о -о -о -о -о. Непременно каждому в жизни выпадают страдания Каждому даются свой погляд, свой язык, своя власть Счастье обретает лишь тот, кто пережил испытания, только насладиться тем счастьем, мне приходится сласть, нам порой движение легче сделать неосторожное, чем предотвратить погружение на сам но Как же напрягаемся мы, чтоб сделать все невозможное Как же мы не ценим того, что от природы дано Избирая беспечность моделью сознания, неразличимое нечто немое придон, предпочитаем строительству нового здания. Прошлым и будущим все закауки сопив. Не уважаем, не чтим своего настоящего. И в ту секунду, что мы пропустили, забыв, ни одного по ней создал Всевышний. Скорбящим ни одного Непременно каждому в жизни выпадают страдания Каждому даются свой подвиг, свой язык, своя власть Счастье обретает лишь тот, кто дрежил испытания, только насладиться тем счастьем, не приходится в сласть. Нам порой движение легче сделать неосторожное, чем предотвратить погружение. Но... Как же напрягаемся мы, чтоб сделать все невозможное Чем предотвратить погружение на самое дно, как же напрягаемся мы, чтоб сделать все невозможное, как же мы не ценим. Светлая долго долгой быть не старается, алые паруса вы цвета издираются, подвиг был совершен, Ну что ж, свадьба пир до да гуляне. Сковородка спиленка, что твое-то мое, быть семейными гонками, Вот колпа по морской, вот самоотречение, Где ж ты ветер морской, Где же вы приключения? Ему не понраву жены реализм, а ей не понрав. Мужа. И эгоистический этот дуализм Довел до дуэлей, а может и хуже Но если навстречу друг другу шагнуть И сесть рядом там, где не течет пустых фраз река В него бы смирение чуть больше вдохнуть В нее бы чуть больше праздника Кто виною тому, что очаг распадается Обвинений войска, словно стая вредителей И развязка близка, в битве нет победителей Светлая полоса, долгой быть не старается Алые паруса цвета стираются Кто же в том виноват, что погряз мир в бесцельности Сами делаем ад вместе и по отдельности Ведь ему не понраву жены реализм, а ей не по нраву.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 И недалеко до праздника Нездоровье окутало смех Мир не мир, а живая сатира Как бы выйти живым из сортира Где таится воистину грех Нездоровье окутало плач Он на смех стал похож очень сильно Сопли с льются обильно В целом не прибавляя удач Нездоровье окутало взор Стал весь мир непонятного цвета не поймешь, где беда, где победа Что есть слава и что есть позор Нездоровье окудал а слух Слышишь звон, да, откуда он льется То как будто внутри раздается То опять в страшном гуле потух Нездоровые проблемы, нездоровая еда Нездоровая атмосфера, нездоровая среда, Гриб то птичий, то кошачий, то свиной, то новостной. Оставайся человеком, оставайся человеком, оставайся человеком. Это выход запасной. Нездоровье окутало сон. Вроде спишь, но как будто бы бредишь. То бредешь, то внезапно заметишь, Что уже в новом дне растворен. Нездоровье окутало дом, В доме холодно стало и вязко, Вот и кончилась детская сказка. Нездоровье сплошное кругом, Нездоровье окутало дух. Но это совсем уж печально, Ибо в духе живут изначально. Плачь и смех, дом и сон, взор и слух Нездоровые проблемы, нездоровая еда Нездоровые атмосферы, нездоровая среда Гриб то птичий, то кошачий, то свиной. Нездоровые проблемы, нездоровая еда Нездоровая атмосферы, нездоровая среда, Грип то птичий, то кошачий, то свиной, то новостной. Оставайся человеком, оставайся человеком, оставайся человеком. К берегам бы каким ни пристал ты, И какой бы ни выстроил мост, Впереди ожидает дорога, Та, с которой уже не свернуть. Это не попущение Бога, а логично продолженный путь. Вот отчетов, рабочие клещи, Вот зима, а за нею весна. Посмотри на дела и на вещи, И не жди окончания сна. Окончанием станет дорога, Та, с которой уже не свернуть. Это не попущение Бога, в продолженный путь. будь, глупец ты или будь трижды гений, будь ты грязен, или будь трижды чист, будь из передовых поколений, будь речист или трижды плечист, все равно не минует дорога, та с которой уже не свернуть это не. Ущелье Бога, а логично продолженный путь. Остановится сердце нежданно и померкнет вокруг света. Для чего же бежать? Не устанно, не жалея порой живота. Вот она, перед нами дорога, Та, с которой уже не свернуть. Это не попущение Бога, А логично продолженный путь. Это не попущение Божье, От вердыня Его, и рука одному суждено бездорожье, А другому дорога в века. И кому-то из нас бездорожье, И закончу я своим выступление, мне не очень хочется говорить. Я тут только, только подумал, что вот хоть Лев Николаевич Толстой, писатель такой у нас был, а вот все-таки война и мир, это, конечно, произведение надо перечитать еще раз.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 Я не прощаюсь с тобой Я буду здесь, буду рядом Зеленый летний листвой весеннему и ласковым взглядом